Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и вы на канале Репей Курортная Недвижимость. Я сегодня приехал показать вам интересную квартиру по хорошей цене, ребятам срочно нужны денежки, и как-то год назад мы приезжали вот в этот комплекс, он, конечно, нельзя его назвать комплексом, он такой мини-жилой дом, он находится вот сзади, за моей спиной, и я говорил тогда, что ребята, вы можете купить сейчас по цене дешевле, чем Сочи парк, а Сочи парк реализует вам всю инфраструктуру. В принципе, так и получилось. Вот, строят торговый центр, парковка большая, сам по себе Сочи парк и инфраструктура, как вы видите, развивается. При этом в самом районе, я еще просто много сегодня про это буду говорить, будет школа, детский сад, сквер, ботанические какие-то деревья. В общем, будет реализовано все. На самом деле, кстати, из дома уже есть вот этот выход на территорию леса. Спокойно там есть беседочка, можно просто посидеть, словить дзен и закайфовать. Нифига, смотрите, как трактор спускается. Вот это интересно, конечно. Я думаю, в дальнейшем это все свяжется, и будет здесь нормальная дорога. Пока, к сожалению, не могу сказать, но пешком точно пройдете. А вот по поводу машины, именно сегодняшнего заезда, то здесь, конечно, возникает вопрос, потому что дорога очень узкая. Но к этому можно привыкнуть, но нужно будет немножечко пропускать. И здесь на сегодняшний день вы можете купить квартиру сильно дешевле, чем вот здесь. Во-первых, здесь, например, вы за эти деньги возьмете 15 метров и в стройке, а здесь у нас будет 24 метра и уже... С частичным ремонтом Ну там будет уже и мебель, и частичная техника стоять В общем, ребятам нужны денежки Поэтому, господа, давайте рассмотрим это предложение Но я думаю, перспективу самого места рассказывать не стоит Потому что ребята сейчас кислород и Сочи парк Вваливают огромные деньги в инфраструктуру района Строят же здесь школу И будет как бы замечательное место А нам нужно с вами вот в этот дом Он, кстати, не такой большой, да, вы заметили, как это, Поэтому соседей здесь будет меньше Возможно, он будет комфортабельнее И вам понравится больше а еще у дома очень крутая транспортная доступность, потому что вы можете выехать спокойно на дублер курортного проспекта, выехать на улицу транспортная и доехать вообще в любую точку города. И я хочу вам напомнить, чтобы вы подписывались на канал, ведь здесь действительно выходит новая актуальная информация по поводу комплексов. Мы делимся разными лайфхаками, как проводить сделки и вообще нашим опытом в курортной недвижимости. Поэтому господа, обязательно подпишитесь для того, чтобы ничего не упустить. Перед тем, как зайдем, я вот Наверное, все-таки дойду до леса покажу вам вообще насколько здесь действительно атентично как здесь хорошо и комфортно потому что это по факту крайний дом вот лес и то есть вы можете сюда спуститься выйти и здесь будет такая беседочка ну, чтобы никого не докучать так просто покажу вот она стоит и здесь можете с собака гулять резвиться сами прогуливаться в общем никаких проблем нет. А теперь пойдем вот в этот дом На самом деле вот отсюда на контрасте очень хорошо видно да. Да? Вот дом, вот Сочи парк И там вся инфраструктура Да, не люкс, но и цена тоже сильно отличается Вот и сама квартира, в ней 24 квадрата И как вы видите, она с частичным ремонтом Частичной мебелью И частичной техникой Здесь уже висит LG Smart TV Двуспальная кровать Вид открывается на Мерката и на Сочи парк Вот он, он красивый, стоит аккуратный такой, С бирюзовыми оттенками окон Холодильник Индезит. здесь по плану должна была кухня быть, поэтому именно на этой стене нет никаких обоев, никакой декоративной штукатурки, ничего, потому что здесь поставлен шкафы и фартук. И здесь должен быть какой-то прихожий шкаф и уже полностью укомплектованный вот такой санузел, стиралка, душевая кабина, нагреватель, унитаз, раковина и с подсветкой Зеркало. В принципе, действительно, неплохое себе предложение. Я когда еще год назад говорил, ребята, вы можете сейчас вложиться сюда, потому что Сочи парк сделает всю территорию сверху, и так и получилось. Потому что парковка и торговый центр находятся теперь в 50 метрах от дома. То есть, пожалуйста, никаких проблем, выйти к ним туда на территорию, сложности нет вообще никакой. И если там, например, квартиры будут стоить за 5 по-моему, 615 метров в стройке, то здесь за 6 6200 вы возьмете 24 квадрата с уже частичной мебелью. Инфраструктура района будет та же самая. Конечно, там будут более полные детские площадки, там будет совсем другая отделка именно самих подъездов, другого уровня дом. Но если вам нужно именно расположение, вот вам нравится. Здесь будет школа, здесь будет детский сад, здесь будет сквер. Здесь будет огромная прогулочная тропа с высаженными там ботаническими деревьями для обучения школьников. Я первый раз на самом деле такое слышал, но вот сказали, что здесь это будет реализовано. Но вам прикольно. То есть здесь вы покупаете не какую-то люкс-недвижку. Здесь вы покупаете расположение. И покупаете именно квартиру за деньги дешевле. А вот те ребята, которые покупали там, за их деньги реализуют всю инфраструктуру района. А вы ей пользуетесь. И при этом платите уже за готовое жилье. 6 миллионов 200. 000. И здесь нужно ну, докупить еще кухню. И в принципе шкаф. Все. Все остальное как бы есть. Ребятам просто нужны деньги. Поэтому цена такая. Если были бы не нужны, была бы другая. На самом деле можно рассмотреть именно этот вариант для аренды. То есть вам-то по сути может эта квартира быть и не нужна. Вы в ней не собираетесь жить. Вам кажется далеко, неинтересно и так далее. Но вы можете сейчас купить на аренду в будущем, потому что когда будет школа, сюда будут переезжать семьи, мама с ребенком, бабушка с внуком и еще кто-нибудь, то, пожалуйста, район будет развиваться и аренда в нем будет дорожать. И вы можете купить сейчас за те же самые деньги вот там площадь без ремонта, и она будет дороже, либо здесь купить уже готовую с ремонтом совсем. И чуть-чуть попозже выйти на нормальную сдачу. В общем, господа, объект вам показан, дальше вам нужно оценить, насколько он вам интересен, перейти в ссылочки в описании и позвонить. Ну и также не забывайте подписываться на канал, потому что здесь у нас выставляется огромное количество разных предложений. Мы даем лайфхаки, делимся опытом для того, чтобы вам было проще понимать недвижимость Сочи, да и не только. Вообще всю курортную. Да. Господа, лайк, подписка и комментарий, пожалуйста. И вам всем удачи, хорошего настроения и пока.